приветствую тебя мой дорогой друг и в этом коротком видеоролике мы затронем тему почему же сегодня экономически выгодно заниматься таким бизнесом как сетевой маркетинг его можно по-разному назвать сетевой бизнес сетевой маркетинг сейчас модно даже говорит network маркетинг неважно сегодня мы разберем коротко Основные преимущества, привилегии и моя цель и задача донести правильно ценность и понимание этой индустрии. И этот видеоролик мне будет помогать проводить два успешных человека, имена которых вы уже узнаете в скором времени. Кстати, одного из них я прямо сейчас и покажу. Это небезызвестная личность, которую зовут Роберт Киосаки. Сегодня многие видеоролики, многие книги уже расписаны, переписаны, и многие сегодня интернет-предприниматели вот ставят этого уникального, удивительного человека в пример. Потому что именно этот человек, Роберт Киосаки, он показал сегодня модели зарабатывания денег. Вот они все, да, то есть это работа по найму, это бизнесмены, это самозанятые люди и инвесторы. Мы сегодня не будем трогать самую последнюю модель, потому что это инвестиции, об этом мы поговорим в следующих видео. Но сегодня мы коротко затронем три основных модели, то есть я вкратце Расшифрую всю эту формулу и покажу свое видение, как я это вижу. Но отдельная благодарность Роберту Киосаке за то, что однажды он показал миру варианты зарабатывания денег. Давайте начнем с самого простого пути. Это работа по найму, которой занимаются подавляющее большинство людей, а именно 90%. Я не буду детально расписывать Всю эту формулу, потому что вы это знаете, если вы этого не знаете, спросите у ваших бабушек, у ваших дедушек, возможно, у ваших друзей, знакомых, мам, пап подавляющее большинство людей, повторюсь, идут именно по этому пути. В этом видео я объясню, почему же люди все-таки держатся за свою работу и так боятся ее потерять. Но давайте начнем с того, что это в первую очередь это предсказуемый доход. Есть такое выражение «стабильность». Я всегда это говорю партнерам, что, друзья мои, стабильность – это для бедных, а перемены – для успешных и богатых людей стабильность это то что людей держит именно на работе то что вот именно заставляет бояться ее потерять потому что люди боятся что они останутся без куска хлеба они будут голодными и так далее да стабильность она равна 200 долларам 200 где-то 500 долларам где-то в некоторых странах это будет эквивалент в 1000 долларов есть заработная плата которая удерживает людей на работе но что самое интересное Сколько бы ты ни работал часов, по 8 часов, некоторые работают 12 часов, некоторые работают сутками напролет. Важно понимать то, что уровень твоей заработной платы, именно заработной платы, потому что этот пункт я не могу назвать доходом. Доход это, имеет, это то, что имеет тенденцию расти и увеличиваться. Если ты работаешь по 8 часов, как бы ты ни старался, ты не сможешь заработать 1000 долларов, если твоя ставка сегодня 200 долларов, сколько ты бы не работал, ты не сможешь из этого извлечь максимум. Самое главное это понять, что уровень твоей заработной платы равен именно тем усилиям, тому времени, которое ты отдаешь на свою работу. Хорошо, если ты найдешь другую работу, где за тебя дают 250 долларов, но тем не менее... Ты не сможешь за те же самые часы, которые ты тратишь на работу, зарабатывать сотни тысяч долларов. Потому что рынок труда это не позволяет. Второй немаловажный момент, что у тебя нет свободы передвижения. Потому что, как я и сказал, по 8 часов... 12, где-то 15 часов ты уделяешь своей работе. То есть все свое время, по сути, самые главные жизненные ресурсы, я всегда говорю, кроме чести, знаешь такую пословицу, береги честь молоду. Так вот, кроме чести нужно беречь еще два факта. Это свое здоровье и самый главный невосполнимый ресурс в нашей жизни – это время то если ты тратишь каждый день по 8, 12 или 15 часов в сутки на работу, то рано или поздно у тебя не останется ни времени, ни здоровья. Поэтому я рекомендую вот это вот время твое беречь максимально. Каким бы ты делом ни занимался, Максимально береги свое время и здоровье. Ну, из этого всего, наверное, самый главный, самый такой приятный момент – это твоя пенсия. Кстати, в некоторых странах ставлю акцент на это, что пенсионный возраст повышают. Специально, чтобы как можно меньше платить народу денег. Иногда мне говорят такой аргумент, что оказывается, сетевой маркетинг – это пирамида. По сути, да, строение пирамидальное, кстати, это самая устойчивая фигура. Те, кто проходил курс математики в школе, это знают. Самая большая финансовая пирамида – это как раз-таки пенсия. Потому что все складываются, но получают деньги в конце не все, потому что многие до этого прекрасного возраста не доживают. С учетом того, что во многих странах на пенсию выходят в 65 лет. 90% людей зарабатывают деньги именно по этой модели. Есть другая модель – которая которой относится 9% населения, это бизнес. Давайте к ней перейдем. Итак, вторая модель зарабатывания денег – это бизнес и предпринимательская деятельность. Давайте начнем с бизнеса, потому что между бизнесом и предпринимательской деятельностью чуть-чуть есть разница. Итак, чтобы организовать свою компанию, маломальский бизнес, я ставлю акцент на 4 пункта. Первый момент – это деньги. То есть вам нужны изначально инвестиции, чтобы открыть какое-то свое дело. Второй момент – это идея. То есть у вас быть должна конкурентоспособная идея. И желательно такая идея, чтобы ее мало кто еще кто использовал. Третий момент – это проверенные люди. У вас быть должны качественные компаньоны, которым вы доверяете. Но и самое главное, как я и сказал, время – это самый невосполнимый ресурс. К примеру, если вам сегодня 25 лет 25-30 то у вас еще времени много но скорее всего у вас еще недостаточно денег поэтому если здесь плюс а здесь минус то эта формула уже не срабатывает то есть бизнес уже вы не откроете если вам 60 лет 60-70 то, скорее всего, за свою жизнь вы сумели накопить денег, собрать, у вас есть какая-то идея, у вас уже есть проверенные люди, но у вас очень мало времени, чтобы организовать свое собственное предприятие, потому что вам уже 60-70 лет, понимаете? Вот эти моменты нужно всегда учитывать. Если здесь, в этих моментах, везде будут плюсы и нигде не будут минусов, то у вас есть реальные шансы организовать свой бизнес том уставной капитал должен быть не менее 50 тысяч долларов. От 50 до 100 тысяч долларов ваша прибыль составит 10%. 10% это получается, вы будете зарабатывать 10 тысяч долларов. Это будете получать через 3 года, потому что существует статья расходов, расходная часть, статья становления бизнеса, время становления бизнеса и статья доходов. Так вот, если бизнес уже приносит доходы через 3 года после его формирования, то это хорошо, но гарантии нету. И время, 3 года. Оно у вас есть, лично у меня его нет. Именно поэтому я, я выбрал сетевой маркетинг, но об этом немножко попозже. Индивидуальный предприниматель. Это работа в одни руки. Вот сколько вы отработали, столько вы и получили. Но здесь вы можете организовать свой тариф. Вы можете выбрать свой тариф, к примеру, это за час ну, 100 долларов за один час работы. Хорошие деньги, неплохие. Но я обращаю внимание на то, что вы должны быть конкурентоспособны, потому что если вы берете 100 баксов за час, а на другой улице, скажем, за это же самое время человек берет 50 долларов за один час, то, скорее всего, человек пойдет именно к этому специалисту, хотя вы специалисты одинакового уровня. Поэтому эти вот моменты нужно тоже рассчитывать. Вы не можете работать 20, 24 часа в сутки, и вы не сможете принять за один день, за эти 24 часа, вы не сможете принять, ну, скажем так, 100 клиентов. Ваш клиентский поток, ну, максимум будет в день 5 человек. И, допустим, ваша ставка 100 баксов – то в день вы заработаете 500 долларов. Согласитесь, это тоже очень хорошие деньги. Но я повторюсь, вы должны быть конкурентоспособным специалистом и знать свою специфику на 100%. Ну и третья модель, как вы уже увидели да, внизу, это MLM бизнес, сетевой маркетинг. То есть здесь я... Выписал ряд преимуществ, которые я хочу вам показать, на которые хочу поставить акцент. Почему? Вот многие люди сегодня, кстати, я вам скажу, что сегодня уже 200 миллионов людей по всему миру занимаются этой индустрией. Эта индустрия еще относительно молодая, ей всего лишь вот скоро только будет 100 лет. То есть с 1930 года примерно было зарождение данной индустрии, то есть она еще моложе банковской индустрии. Этот бизнес, он не требует больших капиталовложений, он не требует больших инвестиций. В нашей компании, к примеру, вы можете начать бизнес уже от 250 долларов. От 250 долларов, скажем так, до 1500 – это у вас будет идеально, это у вас будет оптимальный старт, с которого вы уже можете начать свое собственное дело в интернете. Второй момент. Вы можете зарабатывать денег столько, сколько вы захотите. Если вы считаете, что вы стоите больше 100 баксов на рынке, чем, к примеру, платят сегодня за вас, то есть ваш доход в первый же месяц уже может составить от 1000 долларов. Я вас уверяю, у нас есть реальные примеры простых ребят, обычных, пришли в бизнес и заработали на энтузиазме, на вере 1000 долларов в первый месяц. А есть некоторые больше, зависит только от вас. То есть смысл в том, чтобы вы осознали, что здесь вы можете зарабатывать денег столько, сколько вы захотите. Здесь нету потолка. Знаете, как говорят, выше не прыгнешь. А здесь ты не просто прыгнешь, здесь ты взлетишь. Самое главное понять, как этот бизнес устроен. И понять механизм зарабатывания денег именно в этой модели. Вы приобретаете свободу. Ну вот если меня спросить, почему я пришел в этот бизнес, почему я пришел в эту индустрию, то первое, что я сразу отвечаю, недолго думая, это свобода, потому что для меня было важно, чтобы я был свободным человеком, мне настолько была лень просыпаться с самого сранья, куда-то бежать, работать на чью-то мечту, я говорил себе, пусть я буду зарабатывать чуть-чуть меньше, чем я, я зарабатываю на своем заводе, на котором я работал, но я буду организовывать свое время сам. Здесь, конечно, срабатывает другой момент – это ответственность к тому, что ты делаешь, это сама дисциплина. Но об этом мы тоже будем еще разговаривать в других видеороликах. Сейчас мы говорим о другом. Сейчас мы говорим о том, что вы сами организовываете свое время, и это очень важно, что вы свободный человек. Вы можете работать с семьей, вы можете работать в ресторане, вы можете работать у Море. Вот я живу в городе Клайпиадо и летом я туда приезжаю, я работаю с телефоном, с планшетом, именно на море, на пляже. Это очень удобно и комфортно. А сегодняшние технологии это позволяют делать. Вам не нужно никуда вставать и не нужно никуда ездить. То есть вы свободный человек. То есть вы работаете когда хотите, с кем хотите и во сколько хотите. Вот это вот самое главное преимущество. На что я прям ставлю акцент. Вы свободный человек. Четвертый пункт, немаловажный для многих, я бы сказал даже для всех, это важно признание, когда вас ценят. Знаете, даже по психологии людям приятно, когда говорят о них и когда их называют по имени, поэтому очень Прикольно выйти на сцену, получить свой сапфировый, рубиновый, а возможно бриллиантовый значок, и чтобы на вас светили софиты, вам аплодировали и вы рассказывали свою историю, как же вы добились, как же вы докатились до такой жизни. Поэтому естественно это признание и не говорите, что вам это неприятно. Когда вас поздравляют с днем рождения и вокруг сидят гости, вам это очень приятно. Еще важный пункт, пятый, это новая профессия. Это такая же профессия, как токарь, как слесарь, как сантехник. Это такая же профессия, которой нужно обучаться. Но я повторюсь, это свободная профессия. Вот я ее так называю, свободная профессия. Вы свободный художник, это сфера свободного предпринимательства. Поняв, изучив и получив эту уникальную, удивительную специальность, вы будете иметь ценность даже в 65 лет. Не важно, сколько вам будет лет, вы будете ценны на рынке труда. Вас будут покупать любые компании. Самое главное – получить вот эту новую уникальную профессию. А как ее получить – это понять, повторюсь, как работает механизм построения большой команды. Ну и главный момент, как говорится, вишенка на торте – это научить этому других людей. Знаете, есть такое слово «спасибо». Все слышали, на немецком будет Dankeschön, на английском будет Thank you, на русском будет Спасибо, на литовском будет Acho, на латышском будет Paldies, неважно, неважно на каком языке, оно всегда звучит искренне. Поэтому для меня есть понятие «два спасибо». Первое спасибо – это когда, к примеру, ваша жена, девушка вам приготовила вкусный ужин, накрыла на стол, вы вкусно покушали, душевно с ней пообщались, вы ее поблагодарили. «Спасибо тебе, моя дорогая». А есть спасибо другое, когда вы воспитали лидера. Это спасибо за то, что ты в меня поверил, ты из меня сделал лидера, ты дал мне свободу, ты научил меня зарабатывать деньги». Ты мне показал совсем другую жизнь, другие принципы и другое качество жизни. Ну и в целом, после вот всех этих пунктов, вы должны понимать, что это результаты усилий всей вашей команды. Знаете, есть такое хорошее выражение, я его немножко подкорректировал на свой лад. Говорят, один в поле не воин, так я всегда говорю, один в поле не понял. Команда всегда выиграет против одного игрока, запомните это, это ключевое преимущество нашего бизнеса. Ну и чтобы подытожить свой видеоролик, давайте же все-таки придем уже к общему выводу. Что же такое сетевой маркетинг? Мне понравилась одна фраза. Эта фраза не моя, на каком-то вебинаре обучения я ее услышал. То есть это формула финансовой свободы. Именно свободы. Почему? Не независимости. Потому что слово «независимость» я не завишу от финансов. Да? То есть вы от них не зависите, они вам не нужны. А именно эта формула финансовой свободы. Запомните это выражение, а лучше его запишите. И помните в начале ролика я вам сказал, что мне будут помогать проводить мой обучающий курс два человека, два успешных человека. Одного вы уже видели, а с другим я вас прямо сейчас познакомлю. Это тоже небезызвестный человек. Его еще называют нефтяным магнатом. Это Джон Рокфеллер. Эта фраза мне не дает покоя, которая звучит следующим образом. Я предпочел бы получать доход от 1% усилий 100 человек, чем от 100% своих собственных усилий. Вот это меня однажды фраза и тронула. Вот это меня торкнуло, почему я начал изучать модель сетевого бизнеса. Этот человек знает, что говорит, тем более, что он обладает 1% всех мировых денег потому что он сегодня является нефтяной магнат его династия получает каждый раз деньги когда вы заливаете топливо в свой бак поэтому это самый первый сетевик к которому нужно прислушиваться следующий этап вашего обучения на нашем ресурсе это маркетинг-план то есть это механизм построения большой команды Поэтому жмите кнопочку «Следующее задание» и переходите на изучение маркетинг-плана в нашей компании.